И вот теперь Украина, мне очень бы хотелось надеяться, что а. какие-то договоренности будут. И будем хотя, будем я, надеяться, этой. Просто уже представляю, что при нынешней власти, новости у нас есть, Новости у нас на Первом канале. Давайте Спасибо. их посмотрим Всем и продолжим. Встретимся после новостей. Здравствуйте! На первом канале «Вечерние новости» с вами Андрей Ухарев. Спасибо! Вся страна в едином порыве отмечает историческую победу сборной России по футболу. Мы благодарны, что это случилось на нашем веку. Мы дождались этого. Пульт зашкаливал, в конце просто я начал плакать. Нет слов, ребята, нет слов. Это было, мое сердце чуть не порвалось. От Чукотки до Калининграда болельщики не спали всю ночь. Такой футбол нам нужен. Матч России-Испания по накалу страстей мог бы украсить и финал. Потрясающие моменты, которые можно пересматривать снова и снова. Испания в недоумении, Красная Фурия, едет домой. Как команду проигравшую будут встречать и что о нашем триумфе говорят мировые СМИ. С юмором и по-доброму интернет-бурлит главные герои наши футболисты и особенно Игорь Диферен. Гордость за нашу.